Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей и в этом видеоролике мы сделаем классную самоделку. А чтобы было еще интереснее ее просматривать, то в процессе видео озвучу условия, которые помогут вам выиграть вот такой наборчик от Риоби. Тут сверлый металл, дерево, бетон, куча насадок и оснастки. Поэтому вам желаю приятного просмотра. Участвуйте и побеждайте. Ну и также смотрите видеоролик, оценивайте. И я вас призываю делать тоже почаще, похожие вещи погнали так друзья этапов работы тут много и первым делом работаю с профильной трубой 40 на 60 с толщиной стенки 2 миллиметра задача сделать пару длинных стоек Далее идут две заготовки длиной по 1 метру, а еще потом нарубим 4 обрезка по 16 сантиметров. Первые заготовки готовы. Проверяю все по списку. С виду выглядит как небольшой экран. Но сегодня мы сделаем реально полезную штуку, которая будет только радовать. Так что работаем дальше. И вход идет труба с внутренним диаметром на 32 мм и толщиной стенки 2 мм. Надо нарубить 14 штук длиной по 71 сантиму. Работаем. Когда все заготовки готовы, убираем ржавчину, так будет намного лучше. Теперь беру две направляющих и делаю разметку. Тут главное не спешить, нужна точность и прямо по центру. Сейчас предстоит много-много отверстий. Засверливать будем сначала маленьким сверлом, а потом на сверлильном станке коронкой по металлу. Теперь выкладываю прямо на полу все элементы, отверстия все подходят. Выравниваю углы в 90 градусов и закрепляю с помощью брусков, чтобы конструкция была монолитна и держалась на своем месте. Нужно засверлить сквозные отверстия под болт m 6 Сверло у меня чуть-чуть побольше 6 и 5 мм чтобы спокойно проходил болт и фиксировал трубу. Также размечаю метровые заготовки, нахожу центр, керню отверстия и засверливаю. Уложив на верстак две собранных заготовки, выравниваю угол, который должен быть 90 градусов, скрепляю струбцинами и включаем сварку. Чтобы конструкция была более жесткой, Делаю два укоса из профильной трубы 40 на 40 и также прихватываю сваркой. Следующим этапом добавляю 4 обрезка по 16 сантимов и провариваю швы. Теперь осталось добавить пару пластин. Толщина металла 6 миллиметров. Из них сделаем уши и в них же также просверлим отверстие на 12 миллиметров для будущей фиксации. Убрав заусенцы, раскладываю заготовки на свои места и тщательно провариваю. Ну и когда детали все были собраны, покрасил с краскопульта в два слоя добротной краской по металлу три в 1. Добавил пару заглушек для финиша. Стянул все гайки с болтами. Гайки у меня с резиновой вставкой, чтобы не раскручивались от вибраций. И можно теперь уже ввести готовые изделие на свое место. По видеоролику, я думаю, стало понятно, что у нас получилась шведская стенка, которую я сделал, в детский центр для детишек. Закрепляли мы ее на бетонную стену на сотые анкера толщиной в 12 мм. Надеюсь, такая стенка будет радовать наше подрастающее поколение. Ребятишки будут еще активнее заниматься и радовать стариков своими достижениями. Ну и также в этом ролике я хочу разыграть небольшой наборчик оснастки, ведь... Он тоже, возможно, кому-то поможет. Условия будут просты. Вы должны быть подписаны на мой канал. Ну и также, друзья, не забывайте жать колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Обязательно поставьте лайк. И третье условие. Напишите комментарий, в котором первое предложение будет ваше мнение по данной самоделке. Плюсы, минусы, или что бы вы добавили, или сделали по-другому. А второе предложение будет связано с добротой. Напишите пару слов, свой добрый поступок, ведь возможно кто-то, читая комментарии, вдохновится и станет чуточку добрее. Для примера могу сказать так, я вот вчера буквально подтолкнул машину в застрявшую в сугробе. Даже такое простое действие заставляет людей улыбаться. Так что спасибо за просмотр, результаты конкурса будут уже через неделю, доставка за мой счет, я вам желаю только удачи. Участвуйте. Побеждайте, всем хорошего настроения, всем пока-пока.